Всем привет! Что ж, как показал подсчет комментариев, пришло время учения Гнилого Господа. Культ Гнилого Господа – это часть российского филиала SCP. Соответственно, с ним сталкивается фонд на просторах СНГ, в РУ, объектах и рассказах. За пределами РУ фонда практически неизвестен. Однако недавно, во время конкурса организации филиалов, был написан объект SCP-4981, относящийся к этой организации. Так что шествие гнили по миру SCP только начинается. По сюжету культ Гнилова объединяет множество мелких, на первый взгляд, не связанных сект, появившихся в России в 90-е годы. Хотя внезапно в немецком филиале в хабе организации под названием «Секция-25» Говорится, что они наблюдали активность культа Гнилого Господа еще во времена ГДР, так что что-то здесь явно не чисто. Сами же эти сектанты не проявляют прямой агрессии против агентов фонда. То есть нельзя сказать, чтобы культ Гнилого Господа был бы врагом российского филиала и активно злодействовал, как, например, это делает мясной цирк. Однако явления с ним связанные нередко обладают огромной деструктивной силой, очень опасны, а потому проявление культа требует немедленной реакции. В упадническое десятилетие в 90-е годы появились люди, поклоняющиеся разложению, распаду и любым видам энтропии, которые для них имеют персонификацию в виде горы гнилого господа. Это группы мрачных полоумных людей, которые собираются в подвалах, подземельях и тесных квартирах, где они исполняют безумные ритуалы, в ходе которых адепты калечат себя друг друга и намеренно заражаются болезнями, сходит с ума. Между этими группами не обнаруживается никакой прямой связи. Их практики включают в себя множество элементов самых разных учений, как связанных с различными религиями, восточными мистическими практиками, так и со средневековой алхимией и магией. Общего между ними только то, что все практики всегда включают распад и разложение в каком-то виде. Чаще всего культисты даже не знают о существовании друг друга, но все они верят в гнилого Господа, который сидит на своем троне в центре вселенной и шлет энтропию во все стороны при полной разобщенности этих групп все они выполняют волю некого понтификата пожранных от которого получают как неясные видения и пророчества так и прямые указания в целом эта группа не стремится распространять свое учение. Фондом SCP была зафиксирована только одна такая попытка в виде книги под названием Грибной государь, известный фонду как SCP-1263ru, которая излагает учения гнилого господа в виде детской сказки и изобилует миметическими угрозами и триггерами, которые приводят к различным аномальным изменениям как реальности вокруг, так и самого читающего. Фонд бы, наверное, не обращал внимания на это явление, как на обычных полоумных сектантов, если бы не множество странных артефактов, которыми владеют эти люди. Это и кольцо SCP-1121-RU, которое заставляет носителя всюду видеть пауков и других членистоногих, которые становятся все более материальными и атакуют окружающих, кусая и впрыскивая яд. Это и амулет SCP-1195-RU, вокруг которого появляется различная разлагающаяся органика. Это и статуя scp ru 1243 ру, значительно ускоряющее процесс разложения вокруг. Все эти три вещи сильно влияют на сознание своего владельца и заставляют его видеть разнообразные галлюцинации, связанные с древними богами, и разговаривать на неизвестных языках, в конце концов все сеять разложение и деградацию вокруг себя. Также все три объекта приводят к появлению различных сущностей – червей, пауков и крайне изуродованных человеческих фигур, гниющих и зараженных всевозможными болезнями. Но главное, все три предмета приводят к тому, что взаимодействующие с ними люди так или иначе иначе получают знания о горе гнилого Господа и о ритуалах проведения которых позволяет открыть двери в Его измерение. После проведения ритуалов, знания о которых были получены через SCP-1243-RU, фонду удается открыть портал в мир гнилого господа, который материализуется в виде обычной лишней двери в стене, за которой оказывается коридор, похожий на технический тоннель какого-нибудь подземного бункера. По мере продвижения по нему обстановка изменяется. На стенах появляется плесень, какая-то гниль, пространство заполняют насекомые и черви. Через какое-то время сырые бетонные стены переходят в камень, а потолок Сталки становятся сводами пещеры, далее идущий начинает спуск, в ходе которого попадает в разветвленную сеть пещер и в итоге оказывается в пространстве горы Гнилого Господа. Внутри этих пещер можно найти множество окаменелостей, которые на самом деле являются одной из финальных форм поклонения Гнилому. Культисты превращаются в извращенных созданий, которые умирают, разлагаются и каменеют, таким образом как бы отказываясь от суеты мира и вообще от движения. Окаменение и разложение – это то, к чему постепенно приходят почитатели Гнилого Господа. Да и просто случайные гости этого места, если вовремя не покинут его. Однако известны случаи вмешательства в этот процесс другой организации, противника русского филиала фонда SCP под названием «Мясной цирк». Местной цирк модифицирует культистов таким образом, что они не могут окаменеть и умереть окончательно, и превращают их таким образом в существ, подобных SCP-1299-RU, которая представляет собой статуи женщины, найденную на территории одного из заброшенных заводов Подмосковья. Статуя это является существом, постоянно находящимся на грани смерти, которые способны к телепатическому общению. Она занимается тем, что убеждает людей не сопротивляться распаду, разложению и энтропии, и смириться с ней и таким образом принять учение гнилого господа принявшие посвящение от этой статуи становятся или человекоподобными чудовищами похожими на тех что видит в своих галлюцинациях люди взаимодействующие с амулетом из scp-1195 ru или превращаются в аморфную живую массу слизи некоторые люди становятся чем-то совсем абстрактным типа объемных теней и пучков света в общем культ горы к господа обычно производит что-то не очень приспособленное к жизни однако бывают и исключения. Например, в истории SCP-1200.ru рассказывается, как увлеченный мистикой человек во время контакта с сущностями гнилого господа не умер и разложился, как это обычно происходит. А когда гнилой дух занял его тело, опытный мистик не растерялся и занял тело воплощения той сущности, которая вылезла из мира горы гнилого господа. В итоге получилось существо как бы из двух тел. Первое – бегающий по свалкам и помойкам на четвереньках человек, поедающий разную гниль и и мусор. Второе. Это летающее яйцевидное существо с огромной пастью, имеющее личность и разум того самого мистика. Изучение всех этих аномалий привело к тому, что была открыта некая сущность, называемая «Я и злой», которая исходит от всех проявлений гнилого Господа и вызывает все эффекты, связанные с распадом и искажением реальности. Сам «Я и злой» — это некая аномальная сущность, которая представляет собой информационный вирус, зашитый в саму ткань реальности, который, распространяясь в ней, приводит к распаду, Самой нормальности мира. Гора гнилого Господа, находясь где-то далеко от всех миров, раскидывает вещи, пораженные Я и злои, как семена, в надежде, что где-то они дадут всходы. Вот только Я и злое не может существовать само по себе. Ему нужно обознаваться в гнили и мерзости. Потому лучше всего эта штука разрастается там, где есть несправедливость, нищета, страдания и болезни. Поэтому, собственно, культ не пытается активно проповедовать ведь я и злое сам тянется ко всему гнилому и злому, чтобы свои корни. И там, где ему это удается, сама реальность крошится и изнашивается, впуская в мир реки мерзости, гнили, монстров и самого Гнилого Господа. Именно таким образом культ Гнилого Господа мотивирован творить зло ради зла. Что отличает этот канон от многих других в мире SCP, так это то, что у него есть и обратная сторона. Вот яйцевидный демон с личностью любознательного любителя аномального, носится над своей свалкой и думает о смысле жизни, о судьбах мира, разглядывая его через вещи, которые приносят люди в его гнилое обиталище. Или вот вечно умирающая статуя девушки, размышляет о том, что она видит смысл своего существования в том, чтобы заставлять людей видеть неприятную правду, всю гниль и мерзость, что порождают люди – всю гниль и мерзость, что есть в них самих. В одном из рассказов она общается в купе обычного поезда, едущего куда-то с сотрудником фонда. В этом рассказе статуя еще удивляется, насколько человек из фонда привычен и безразличен к осознанию страшной и неприятной для многих правды, и именно по этой причине неуязвим к эффектам самой статуи. А в другом рассказе показан и сам гнилой господь, как он видит мир? Его зрение четырехмерно, то есть одновременно он воспринимает прошлое, настоящее и будущее мира. Он разглядывает, как обычные люди ползут от рождения до смерти, не способные увидеть ничего за пределами того времени, в котором они находятся сейчас. Удивляются, зачем это они заползают в его разум, который они видят как бесконечные каменные пещеры, называя их «горой гнилого Господа». Ведь это и правда удивительно странные занятия — ползать по чужому разуму. Всем пока!